Ну-ка, покажи, что ты тут сделал. Я сделал защитную башню, где должна стрельнуть пушка. Угу. Сейчас она будет стрелять. Угу. И... Так, заряжаем, например, вот сюда. Угу. Вот угу. будет мишень. Обозначаем мишень. Так, надо найти, что вот у нас. А вот у нас. Где такой парадашка, который ты взял? А тут на то убрала. Я либо я помню, а то Это поможет! Нет! Давай не тяни время. Будем знать, что вот на этой точке и все. То ли отойди, и там встань. Очень... О, мам, как раз видно все. А что, у тебя нету что ли здесь карандашей? Карандаши все на калику ушли, ага. Я пришла, я принес. Обозначил мишень. А, а, ну, враги, могу подумать. Если сюда, Ты обозначил мишень? Я обозначил мишень. Он... Я, значит, мишень. Смотри, я. Это Папа. Максимкин кактус растет. Папа. А, Смотри. Где? Где Папа. покажи? Вот, вот, вот, наш, на а, вот это, понятно. Все, давай. Сейчас будет пушка стрелять. Сейчас, вот сейчас скажи, сейчас. Шейка. Пам-пам. Ну, а так хочешь, чтобы она попала. Пам! Так. Попала прям в точку. Ты ее специально рукой подвину. Не, она держится. Держится. Так, вижу. Дальше что? Дальше. Вот, например, вот этот человечек не и... Или нельзя. По веревочке. Или вот так. Или побежит. Ну, а цель какая твоего изделия? Цель то, что держаться она будет не так уж. Эй! Не трогай! Там что <еще> есть желающая? Прыгай с твоей не верила, твоей веревочкой. Это... А, ты... И тем более она помогает, чтобы спуститься с горы. тут ты, ты снимай меня! А, тебя? Ну, давай, давай. Извини, пожалуйста. Так, кого? Где? Где? Где с меня? Вот. И она тем более может помочь от большой горы. Вот, например, мы застыряли вот здесь. Моя пушка всегда поможет. Она берется, выстреливает А, она выстреливает, и ты летишь вместе. Ну это как барон Мюнхгаузен. Видишь, она там прилепится должна быть. И она так придерживается. Больно мне. А потом. Так. Ну это слишком маленькая. Давайте попробуем вот отсюда. отсюда. Она не дотянется. Максим, у тебя осталась одна минута на разрушение, у нас отбой. Смотрите, она так спел, пеу, вот, а потом вот так. Смотрите, она вот так потом берется и застретляет мою. Угу. Угу. А что ты с то не спишь, что ли? Не берешься его свой? Да что тут снимаешь? Что? Да я сня... Там темно в том углу, Кто, Максим. Смотрите. Как я буду там снимать? Ты видишь, вообще ничего не видно. Я слушаю. Она... Давай, так, давай тогда той стороны. Давай той стороной. Вот только вот. Давай. Вот смотрите. Сейчас у нас заряжена пушка. Вот так. Берем, ставим пак. Вот большая жара. Как вот такие вот человечки спустятся туда? Угу поможет моя мягка пулька пья вой ба баба баба баба баба не сработала Пушка угу. сломалась все минута прошла я баба еще, еще, еще пам Ой. все последнее ничего не видно Максим, потому что видно видно все я читать начинаю папа вот это что ли вот М -м -м -м. Это, надо а это надо снимать а это надо снимать вот Видите, все надо я понимаю изобретение понимаю и человечек может так спуститься, спуститься, спуститься, спуститься, а потом пророчек. Там... А потом, как он доставит свою пушку? <пично> Вы Звер, так зверт, зверт, и сломает. Нет, она не ломаема. И вот, да, вот <п Laurence> самое интересное. Что? Моя пушка никогда не ломается. А, ты так сделал? Ну-ка, покажи, чего ты ее сделал? Я ее сделаю из таких конструкторов. Это совсем другая конструкция, это не Лего. Но здесь тут лего есть. Угу. И я пытался сделать так, чтобы она вообще не ломалась. У угу. меня все-таки получилось это сделать угу. и Баба, снимай для меня. Хорошо. Смотрите, я могу ее кинуть со всей силы. Угу. И она и не сломалась, да? Все, молодец. Мальчик, давай, давай уже пять минут прошло, мальчик, я снимаю, а то мальчик, это, мальчик, больше мальчик, нет. Мальчик, мальчик, Нету мальчик, больше на видео ничего. Смотрите место на телефоне. И... Просто она никогда не ломается. БАМ! Но она может сломаться только вот это Лего. В общем, ничего никогда не сломается. Uh -huh. А если загадку ее забросить? Она все равно сломается. Uh -huh. Сломается. О, сломаться только вот это. А вот так. Это...